Здравствуйте, рад приветствовать на канале ⁇ Помощь с компьютером ⁇ И в этом видеоуроке я вам покажу, как можно создать файлик с паролем а, программ Microsoft Office. Все это буду я показывать на примере а, Excelского файлика. Давайте. Открываем файл Excel. И здесь мы пишем какую-нибудь информацию, которая будет меняться или просматриваться. После того, вот вы открыли свой файлик, вам нужно проделать всего лишь пару простых шагов. Нажимаем «Файл», «Сохранить как», выбираем место, и здесь мы ну, меняем название, если вам надо, и нажимаем «Сервис» и «Общие параметры». Открывается у нас окошечко «Общие параметры», и мы здесь видим пароль для открытия и пароль для изменения. Пароль для открытия. Если мы введем сюда какой-нибудь пароль, то при открытии самого файлика у вас сначала потребуется ввести пароль. Если вы его введете неправильно, то будет просто серое окошко. и придется переоткрывать файл заново. Если вы введете уже пароль, то у вас откроется информация. Если, конечно, вы не создали пароль для изменения, который позволяет, а, а, введя пароль, редактировать информацию а если вы его не ведете то просматривать только при чтении без а, прав на редактирование то есть давайте я покажу вам и сделаю так чтобы мы и задаем пароль и на открытие и на редактирование а, ну, Ввели, нажимаем ok и у нас здесь идет а, окошко на подтверждение пароля первый пароль это на открытие то есть мы повторяем его, нажимаем ⁇ ОК. Теперь у нас пароль на разрешение записи. То есть мы пишем пароль, который создали пароль для изменения. Нажимаем ⁇ ОК. Все, нажимаем ⁇ Сохранить ⁇ Мы сохранили этот файлик. Закрываем. 1, 2, 3. Вот нашли. Открываем. И при открытии у нас должен появиться окошечко. Вот оно. То есть пишется, что он защищен паролем мы должны прописать пароль, который у нас был введен при открытии. Для открытия. Нажимаем ОК. И теперь нам уже предлагают ввести пароль для а, разрешения на редактирование. И предоставляет вариант. Или ввести пароль, или открыть только для чтения. Ну, давай сначала введем пароль. Нажимаем ОК. Теперь мы можем а, производить любые действия с этим файлом. То есть я его сохранил и нажимаю Сохранить. Сохранил информация изменилась теперь давайте мы заново откроем его и не ведем пароль на редактирование то есть здесь мы ведем пароль а, давайте сначала не давайте ведем а здесь мы нажмем тут для чтения и видим информация появилась новая информация которую видят все пользователи которые знают пароль на открытие Ну, добавив свою информацию и нажав сохранить, они получат такое окошечко что файл нельзя сохранить, он достаточно только для чтения. И предложит вам пересохранить этот файлик, уже у себя. Нет, не сохранять. Но, если пароль а, пользоваться вообще не знает даже для, для открытия, то введя какой-нибудь пароль, но no он получит такое окошечко. Просто чего у будет такой серый экран, где придется ему открывать заново. Вот так все легко и просто. Можно сделать пароль на адресе или на редактирование. Или оба одновременно. На этом видеоурок я хочу закончить. Если у вас остались какие-то вопросы или что-то не получилось при создании пароля в Excel или в Word, то задавайте под видео в комментариях или на моем сайте «Помощь с компьютером». Задайте свой вопрос или ä, под видео. Здесь также можно задать найти видео или в, через поисковик и оставить комментарий там. А так подписывайтесь на мой канал, да, регистрируйтесь на моем сайте По мужским компьютером. И конечно просматривайте видео и ставьте лайки. Буду очень благодарен. Всем спасибо и до скорой встречи.